Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко. Приветствую вас на моем канале. В этом видео я расскажу о судебной практике по сносу законно возведенных построек, расположенных в охранных зонах. У меня сейчас есть дело в арбитражном суде по спору сериалстевой организации. Подготавливаясь к делу, я изучал судебную практику, в том числе из учебной литературы. Так, учебное пособие «Использование земель и земельных участков с объектами электроэнергетики, правая практика учебное пособие под редакцией Игнатьевой доктора юридических наук профессора кафедры, кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ Мини Ломоносова содержатся интересные примеры судебной практики, которые касаются не только узких вопросов, споров с сетевыми организациями, но и примеры судебных споров, которые касаются всех собственников земельных участков, если по их территории проходят объекты электроэнергетики. В этом видео будет рассмотрен пример. О сносе закона возведенной постройки расположены в охранной зоне объектов электроэнергетики все земельные участки делятся на категории и имеют свой правовой режим по земельным участкам находящимся у разных собственников в том числе физических лиц могут проходить разные объекты электроэнергетики например линейные объекты электроэнергетики Согласно пункту 101 статьи 1 родостроительного кодекса линейные объекты, это линии электропередачи, линии связи, в том числе линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. В одном из примеров рассматривается дело, в котором индивидуальный предприниматель купил земельный участок у фонда имущества города Ростова-на-Дону и в соответствии с целями использования земельного участка построил на нем сруб-баню для эксплуатации в коммерческих целях. Открытое акционерное общество Ростовский судоремонтный завод Прибой обратился к индивидуальному предпринимателю с требованием сноса постройки, аргументируя свои требования тем, что является собственником высоковольтного электрического кабеля 6 киловольт, проходящего по земельному участку гражданина. Индивидуальный предприниматель требования о самовольном сносе баня не исполнил и завод обратился в арбитражный суд. В ходе рассмотрения дела в суде было установлено, что естественно является собственником высоковольтного кабеля 6 кВт, проходящего по земельному участку ответчика. Кабель был проложен в 1977 году в соответствии с требованиями действующего на тот момент законодательства. Суд указал на наличие охранной зоны в соответствии с правилами охраны электрических сетей. И по осведомленности индивидуального предпринимателя об этом, так как в договоре купли-продажи спорного земельного участка имеется указание, на то, что данный приобретаемый земельный участок прилегает к земельному участку площадью 294 квадратных метров, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, в отношении которого в кадастровом плане имеется отметка о наличии соответствующего сервитута в виде обязанности предыдущего собственника обеспечить беспрепятственный доступ служб к работе инженерным сетям. Кроме того, суд посчитал, что в силу положений правил охраны электрических сетей – Вдоль подземной кабельной линии электропередачи установлена охранная зоны электрических сетей как публичное ограничение права собственности земельного участка. При этом судом были отклонены как необоснованные доводы индивидуального предпринимателя об отсутствии оформленных прав на землю у ИСЦА, в частности сервитута, на спорном земельном участке и об отсутствии сведений в договоре купли-продажи данного земельного участка и кадастровом плане участка об ограничениях, Прав на этом земельном участке. Примечательным в деле является то, что судом в основу решения положена статья 304 Гражданского кодекса, согласно которой собственник но не земельного участка, а Кабеля может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были связаны с лишением владения. Таким образом, на основании данной правовой нормы. Нарушение права собственника на использование принадлежащего ему имущества, то есть указанного кабеля, подлежат устранению. Исковые требования завода были удовлетворены судом первой инстанции в полном объеме. Суды апелляционной и касационной инстанции оставили решение в силе. Таким образом, суд выразил позицию, основанную на том, что отсутствие сведений в правоудостоверяющем документе о соответствующих ограничениях не снимает вины застройщика в случае возведения им постройки в зонах с ограниченным режимом землепользования. Интересный показательное продолжение судебного рассмотрения данной конфликтной ситуации. Тот же индивидуальный предприниматель обратился в суд с иском к Открытому аукционерному обществу Ростовский судоремонтный завод «Прибой» и Открытому аукционерному обществу «Ростовский порт» с требованием произвести демонтаж высоковольтных электрических кабелей, кабелей земельных участков, принадлежащих лицу на праве собственности. Суд первой инстанции данный иск удовлетворил, посчитал, что ИСТЕЦ в силу статьи 304 Гражданского кодекса имеет право на защиту своего владения и право требовать устранения всяких нарушений его прав, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения. При этом суд разъяснил, что иск может быть удовлетворен при доказанности следующих обстоятельств – наличие права собственности или иного вечного права у ИСТЕЦА. Наличие препятствий в осуществлении права собственности – обстоятельства, свидетельствующие о том, что именно ответчикам чинятся препятствия в, исполнении, в использовании собственника имущества, не с лишением владения. чиним ответчикам препятствия должны носить реальный, а не характер. В связи с изложенным, по мнению суда, прохождение электрических кабелей ответчиков в границах принадлежащих ссу земельных участков создает из СУ препятствия для использования их по назначению. И ограничивает ИЦА в использовании земельным участком, что следует из вступившего в законную силу решения суда. Однако судом апелляционной инстанции данное решение отменено. Принято новое решение, поддержанное судом кассационной инстанции. При этом суды вышестоящих инстанций разъяснили, что неготорный иск подлежит удовлетворению при одновременном наличии следующих условий. Истец является собственником или законным владельцем объекта недвижимости. ИСУ чинятся реальные препятствия в осуществлении права собственности. Препятствия в осуществлении правомочия собственника обусловлены неправомерными действиями ответчика. Прокладка «капельных линий осуществлена в 1977 году в соответствии с действующими тогда правилами, что означает отсутствие в действиях ответчиков необходимого условия для удовлетворения неготорного иска, то есть противоправности. В то же время необходимость учитывать охранные зоны высоковольтного кабеля, как посчитал суд апелляционной инстанции, не является достаточным основанием для вывода очинений предпринимателю реального препятствия в эксплуатации принадлежащих ему объектов и удовлетворению негаторного иска. Земельные участки используются предпринимателем в целях эксплуатации мотеля закусочной. Наличие охранной зоны, по мнению вышестоящих судов, не препятствует целевому использованию данных участков удовлетворение удовлетворении иска предпринимателю было отказано. Следовательно, на первый взгляд, зеркальная ситуация оценивается судом совершенно иным образом. Действия предпринимателя как ответчика при рассмотрении иска сноси им самовольной постройки оцениваются как неправомерно. Согласно правилам, определенным в отношении охранной зоны кабельных линий электропередач, независимо от вопросов об установлении охранной зоны, Обозначение указателями кабельной линии и предупреждающими знаками границ охранной зоны. Действия собственников кабельной линии, выступающих ответчиками по иску того же индивидуального предпринимателя, о демонтаже высоковольтных электрических кабелей земельных участков, принадлежащих ИСУ на праве собственности, оцениваются как правомерные, независимо от того, что ИСТЕЦ не был уведомлен о прохождении по его земельным участкам кабелей и установление ограничений его прав, обусловленных наличием охранных зон, указанных кабельных линий. Такая интересная судебная практика рассматривается в учебном пособии. Как видно, многие организации не подают в Росреестр сведения об охранных зонах своих объектов электросетевого хозяйства, поэтому еще перед покупкой земельного участка рекомендую получить о нем всю возможную информацию. Подавать обращение в Росреестр. На предмет наличия охранных зон, проходящих по земельному участку, подавать обращение в орган местного самоуправления на предмет предоставления выкопировок и с чертежами живого плана, разработанного при планировке территории, на котором должны быть указаны красные линии охранных зон, приезжать на земельный участок и смотреть, проходит ли над ним линии электропередач, спрашивать соседей земельного участка о наличии каких-либо применений, о которых им известно. К сожалению, если самостоятельно данные сведения не проверить, у нас не будут гарантии того, что на купленном земельном участке не окажется охранной зоны, как в приведенном примере. И впоследствии суд обяжет снести возведенные на участке строения по требованию собственника энергетического объекта. Собрав хотя бы указанные мной документы, у нас будет возможность доказать суду, что собственника были собраны все возможные документы, подтверждающие отсутствие сведений об охранной зоне на земельном участке.